Я помню, сотню лживых знакомых, я помню, как стоял у края крыши, я помню, Только дай мне задвинуть всего один момент своей жизни На реально дожди зашкаливают массу мой город потрепомя как собака ада